Всем привет! Вы на канале Зашумим. В этом ролике у нас речь пойдет о установке электропривода крышки багажника на автомобиле Lexus NX. Мы предварительно уже подключили всю необходимую проводку. Заменили вот эти вот газовые упоры на электроприводы. В крышку багажника мы зашли в штатных местах. Ничего не сверлили. Будет установлена дополнительная кнопочка на крышке багажника. Также был заменен замок. Модуль управления находится у нас вот там вот внутри крышки багажника. Вся проводка у нас уже уложена по своим необходимым местам. Также дополнительно мы заменили, точнее установили кнопочку вместо заглушки. Здесь вот стоит заглушечка, а вот в этом месте уже наш кнопочка, которая управляет электроприводом. Сейчас соберем все, и потом покажу, как это все работает. Так, Работы у нас по установке электропривода завершены. Вот в этой коробочке у нас находятся все элементы, которые мы демонтировали. Крышка багажника у нас полностью собрана. Все стоит на своих местах так, как должно быть. Значит, здесь вот у нас установлена кнопочка. Кнопочку мы нажимаем, и электропривод у нас начинает работать. Крышка багажника у нас потихонечку закрывается. Мы заменили замок, как вы помните. Это замок у нас с дотяжкой. То есть в конце крышка багажника дотягивается у нас новым замком. Значит, Можно открыть ее вот с этой кнопочки, которую мы установили у водителя. Крышка багажника поехала вверх. Еще дополнительно мы активировали функцию. То есть можно с штатного пульта открыть либо закрыть крышку багажника. Здесь отсутствует кнопка. Открытие багажника. По этой причине мы завели ее на а, кнопочку открытия. То есть, три раза нажать на нее, и а, крышка багажника у нас начнет ездить. Вот, в данном случае она у нас закрывается. Но точно так же можно ее и открыть. А, еще дополнительно мы установили сюда а, подогрев руля. А, кнопочку для подогрева руля мы разместили, как обычно, на кожухе рулевой колонки. А, включается она только при включенном зажигании и работает, соответственно, так же. Если выключили зажигание, то кнопка у нас деактивируется и подогрев не работает. На этом все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.